Всем привет, дорогие друзья! Удивительные кадры, которые вы наблюдаете, были сделаны военными. Я не буду про это место ничего не говорить, потому что оно сильно засекречено. Необычный, неопознанный объект что-то начал выкапывать из земли. Вы видите необычные кадры, которые очень редкие. Никто объяснить не мог, но после этих необычных объектов на этой, можно сказать, территории остались огромные воронки около 20 в ширину и в глубину неизвестно. Военные после этого необычного момента начали отпускать военных солдат вниз на разведку и ужаснули, что под землей находятся необычные туннели, которые уходят вглубь земли. Оказывается, недалеко от этого места есть город, где инопланетные существа, скорее всего, готовят подкоп на эту землю. Но что на самом деле они хотят, никто не может объяснить. Вы видите необычные щупальцы этого объекта НЛО, который электрическими молниями бьет по земле. Но это еще не все. Кадры, которые были засняты военными, начали просто сочиться по всем социальным сетям. Кто это и почему они это вытворяют, никто не сможет объяснить. Ну а второй видеосюжет... Также очень странный, по многим причинам его никто не сможет объяснить, где он был снят и кем он был снят. Внимательно, дорогие друзья, посмотрите его, ну а мы с вами попытаемся его разобрать. Ну и не ленитесь, хотя бы поставьте лайк. Эти были сделаны в Монголии. Местные жители увидели своими глазами первый раз в жизни этот неопознанный летающий объект. Он странного типа, он опугал множество людей, он издавал необычные звуки. Объяснить также никто не сможет ученым. Этот видеосюжет попал, и они начали рассматривать его. И сделали свой вертик, что этот объект военного типа, который меняет полюса на планетах. Это очень странно звучит, но объяснить никто не смог, как он появился и откуда. НАСА даже не заметила, как этот объект НЛО залетел нашу планету. Но суть в том, что другие ученые разделяют свое мнение о том, что говорят, что этот инопланетный корабль вообще никуда не залетал. Он был на Земле и ждал свой миг. В основном находится под землей около нескольких сотен кораблей. Так утверждает местная газета, которая знает о том, что здесь происходит даже сейчас. Местные жители видели множество странных объектов, но таких еще ни разу не видели. НЛО готовит, может, массовый удар по Земле. Но давайте мы с вами по-другому все подумаем. Их очень много. Планета одна. Скорее всего, все остальные планеты, которые рядом с нами находятся, они мертвы. Им нужна только одна планета для пригодности этой жизни но им мешает кислород они не могут без необычного своего воздуха обитать на земле поэтому множество пришельцев задыхались здесь на земле и находили их трупы по всему можно сказать миру. но это еще не все и теперь самое страшное На Кавказе был заснят необычный челнок овального типа. Утверждают уфологи, что этот на Кавказе НЛО уже не первый раз попадается. Скорее всего, они перевозят необычных, можно сказать, животных куда-то в другое место. По многим причинам они видели уже таких кораблей около 40 или 50 но они готовятся к чему-то другому. На самом деле их очень много по всему миру. Но на Кавказе, особенно на Кавказских горах, их часто видят. Как объяснить то, что НЛО вывозят, можно сказать, на другую планету, необычных животных? Необычных это самые редкие. Но есть и то, что и скорее всего людей в этих необычных контейнерах они перевозят. Уже были случаи многих, что НЛО Просто-напросто так не забирает людей Но как объяснить вот этот необычный видеосюжет? Местные жители также видят множество объектов НЛО Но они про них уже молчат Ничто такого не говорится ни в газетах, ни в СМИ, ни в телевидении О том, что на Кавказе происходят вот такие необычные объекты Но мне кажется, здесь что-то совсем другое потому что множество объектов имеет свою функцию опасности. Их никто не сопровождает. Еще в 1953 году такой же челнок разбился. Но после нескольких часов все, можно сказать, моменты исчезли. То есть не было никаких улик. объяснить то, что мы видим с вами зимой необычное НЛО. Это необычная Франция, три неопознанных летающих объекта вертятся вдоль часовой стрелки. Но как объяснить этот видеосюжет? Военные также были на готовности о том, что это скорее всего вторжение. Эти необычные корабли очень огромные, их масштаб просто зашкаливает. Но что им надо от нас? По всему миру видно, что происходит что-то необычное. Но это необычное надвигается с другой стороны. Множество космических кораблей залетают на нашу планету. Но также НАСА заявляет, что никто оттуда не вылетает. Куда они все исчезают? Кто-то, говорит, прячется в океанах, кто-то на морях, а кто-то в туннелях. Говорит, Земля полностью сюрпризов. Но то, что вы видите... Такое еще не было на этой планете. Я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. И что это будет происходить на протяжении нескольких лет, мы с вами видим уже множество катаклизм, которые проснулись, скорее всего, из-за этих необычных объектов. Они ведут себя очень агрессивно. Стадия какая-то происходит на нашей планете это очень опасно или четвертое или пятое но то что мы с вами видим мы должны прекрасно понимать что земля не будет терпеть насильство над собой это уже видно по всем параметрам